итак всем привет дорогие друзья с вами даниил яценко это с нуля прохождение босса фараона сегодня вот бонус там дали награду хорошую также забираю бонусы в группе все сразу ну как это стандартная процедура такая у меня на видосы бонусы забирать все сейчас меня вызывает напарница короче вот бонус дали все нормально так что тут можно Править крик шапку крик фараон очень легкий босс но с моим арсеналом надо будет постараться пройти конечно же да и фараона мы скорее всего не не убьем сейчас блин может быть как-то добьем за два хода не знаю попробуем за два хода добить я не знаю получится или нет Да куда ты прыгаешь? У меня есть гравимина тут, блин, гравимина. У меня нет гравимины даже, пиздец. Охренеть. Арсенал боги такой, что нету ничего даже. Короче, я не знаю, что тут делать. Он сейчас себе ХП зарегенит очень много ХП, и, скорее всего, мы тут уже не, не выиграем. Но попробуем. Вроде бы он не полный ХП регенит себе, так что можно пытаться. Если он не полный зарегенит, в принципе, попытка есть еще шанс. А, ну тут уже как бы да шанса нету. Да, он, не, он ну почти полный ХП. Тут. И опять кролик. А, ясно. кролик вот он появился блин вот это если кролик появляется это все это капец ну ложку и сломаю этот кр кролика до конца блин шапку дайте мне обратно заново короче попытка номер четыре сейчас зайдем к нему шарик у меня убогий я даже не могу попасть толком ну короче палку кое-как попал короче 4 э, потратил 4 порта но как-то зашел все-таки Ладно, играем, играем, тут можно выиграть, конечно, не телепортировался он. Это печалька, ну, что поделать уж. Сейчас главное кувалду дать, опять кролик появился, вот, видите, смотрите, о чем я говорил. Надо кролик разрушить, он постоянно появляется. Да, ну, пускай прохождение, ну. Да уж. Вот, короче, скидывать в кучу надо. На первый ход их. Это попытка уже десятая, потому что мы тут не можем нормально даже первый ход сделать. Ну, как можем, но что-то тупим. Короче, скидываем в кучу. Ну, это ничего страшного, конечно. Просто, смотрите, в добинках тупим даже на первый ход. Это капец, это просто ржач. Да, вот так, скидываем в кучу. Потому что к этому поровнуло не добраться, короче, просто так. Надо сейчас блок кидать, чтобы потом кувалдами его бить. И чтобы он не юзал после кувалд. Конечно, он стал боксером. И из-за того, что он боксер, теперь его сложнее, конечно, бить. Опять он телепортировался в пизду в самую, это пиздец просто, это. Я не знаю, какой надо быть мразью. Какой надо быть мразью, чтобы туда портануться опять. Ну нему просто не дойти туда, понимаете? То что я мог был квазу куда-то но... тянул. Но не дошел просто. Не успел просто я. Ладно, можно поиграть еще. Да, фараон сложный босс. Если его проходить на мелком уровне, вот как я сейчас прохожу, реально сложно. Реально очень сложно. Вот. Потому что всякая ша шара случается, знаете то он становится кроликом вот в конце боя особенно играешь играешь резко появляется саркофаг кролик по-моему даже сейчас есть я не вижу что это факт тут стоит вот боксер вижу второй какой-то там не знаю тоже боксер вроде ну ладно ничего страшного либо же он э, что-то в пигню делает какую то вот юзает сейчас он опять на 200 хп Ну хорошо, хотя бы нам хп не снимает. Сейчас он опять стал этим боксером. Это пиздец просто какой-то. Короче, подкину его балкобазук и сейчас как-то для кувалды просто для второй кувалды дам блок. Мы ему сняли 200 хп всего. Нам было просто. Потому что он может еще раз заюзать. Он, когда меняет расу, у него пропадают способности типа... Ну. Вы можете его много раз уронить, он все равно будет юзать. Много раз, потому что он постоянно меняет... Ну, сами, сами понимаете, да? Такой баг. Ну, не баг это такая особенность этого босса, потому что он может юзать бесконечно. Пока вы не бьете его. Поэтому надо блоки постоянно кидать. Так, заюзаю. А то уже один раз проиграл из-за того, что не было юза. Все, и огнемет даю. Все больше у меня нет огнеметов огнем это было конечно покупать пока я не собираюсь ничего у меня очень мало фузов тут третья кувалду можно взять если шариком зайти как-то вот, получится ли зайти шариком туда Мне кажется, не очень получится. О, почти. Ладно, пускай, допустим. Допустим. Мне что можно сделать? Опять блок дать. Сейчас блок пропа пропадет и все, и. Не сможем мы их уронить так. Я, короче, дам перчу здесь, да? Э -э, чтобы особо сильно не уронил не нас. Там еще один блок. Сейчас кувалда... Все отлично. Далее кувалду еще одну. Сейчас он создаст опять зомбаков, скорее всего, да? Нет, он создал эту фигню. Поле свое сраное, блин. Опять зомбаков создает. А, ха -ха, как мы их убивать будем, я не знаю даже. О, я все равно выложу видос, если мы пройдем сейчас как-то. Потому что... Ну, я соглашусь, то, что тупое прохождение, но, блин, если нам не везет, я... Я ничего не могу поделать, зато будете знать, как в таких ситуациях можно, находясь даже в таких ситуациях, можно выиграть спокойно. Так, огнемет, тут есть огнемет интересный? Я вот не вижу огнемет. Огнемета поход. Ну что-то сделай короче. Я не знаю, что левис там не пулемет. Чтобы щит сломать, просто надо что-то сделать. А огнемет есть, я просто его не увидел. Двенадцать. 12 зомбаков 12 будет сейчас, или сколько, 10 У нас У нас ХП позволяют пока что еще Я здесь ХЗ еще делать, конечно же, сейчас Мы его кое-как Завалили, и нам просто повезло, что он Зайцем не стал А то бывает этот дебил становится зайцем. Фух, что можно тут сделать? Мне даже хз. А, Как-то балку поставить. Трезут затянуть. Ну, блин, я не знаю. Дам зазем свой. Еще уворачивается. Ну за один ход мы не добьем, конечно, его, ну. Но... Что уж поделать тут? Он сейчас щит сделает. В принципе, ничего страшного нет, но.. Он сейчас будет ходить на уронит. Как-то да. Где огне... я не вижу огнемета в арсенале, Так где? Не в моем, а в другом. Блин, заебал он юзать уже. О, сокровищокот! Я вахуя. У меня нет огнемета, я не знаю, что делать. Просто, но ну, не знаю, что делать. Ну можно узенькой как-то сломать эту фигню. Я буду угорать, если пройдем. <с> как-то это контент будет на самом деле. Это... Прожа. Прожа. Не, прожа. почему я не с не это поле не сломал его? 220 хп осталось Ч блок дал Ну блок в принципе пофиг сейчас главное за хода добить его уже 100% потому что я не знаю что тут можно сделать еще Так мало снимаем хп ему. Таким марсом, конечно, да. Проходить его. Это очень сложно. Особенно когда такая ситуация. Да уж, калашников. Может как-то я его сейчас смогу э, добить? Я пока не знаю. А, я могу с кувалдой его убить. Пробовать. Если я отсюда еще выйду. А, хз. Как? Ладно, э, я не знаю, что можно сделать тут. Пулемет просто. Сломаю защиты его просто пулеметом. Ну это жесть, конечно. Это жесть. Просто нечем его забронить. Кота. Плюс сейчас увороты, блин, жесткие пойдут. Надо снять 51 хп всего лишь. А не, нечем. Коктейль, коктейль, коктейль. Есть коктейль.